Всем приветик совет от вашего подсознания расклад плюс индийский буду пассианс. Итак, посмотрим подсказкам, посмотрим какие будут советы от вашего подсознания, от вашей глубины души, от глубины вашего сердца. Итак, так, давайте смотреть совет. А вот уже корона. Первое совпадение. Корона. Какие еще будут совпадения? Вот еще совпадение. На что нужно обратить внимание? Совет. Ой, вот так Еще одно сразу совпадение. Так, какие здесь? О, солнышко, солнышко, совпадение. Солнышко. Так, здесь. Итак, смотрим. Вот первое совпадение. Так, так, так. так сейчас. Еще смотрим, какие есть совпадения. На что нужно обратить внимание? Вроде больше я здесь не вижу. Так, второй ряд. Смотрим. Второй ряд. Вот. Сразу тут ваше совпадение. Так. Вроде больше нет совпадений. Так, третий ряд. Смотрим, третий. Вот. Ну, самое солнышко, совпадение тоже. Так, третий, третий ряд. Тоже я не увидел совпадение. Четвертый ряд. Давайте я вам покажу, хорошо, чтобы вы увидели третий, четвертый ряд. Могли посмотреть внимательно. Так. Угу. Тоже я не увидела совпадение. Так, давайте тогда начнем. Первое – это наша корона. Корона – успех в делах. В ваших делах будет успех. Вам, ваша душа, ваше сердце, ваше подсознание дарит подарок. Успех в ваших делах. Так. Вот еще у нас совпадение. Так. Демон Кали, зависть, ревность, подлость – Душа хочет вам дать совет, чтобы вы относились ко всему с душой. А вот смотрите, еще совпадение. Кого я нашла, да? Увидела не сразу, но зато сейчас. Видела вот так вот. Так да. ага, вот. так было. так. А здесь у нас сейчас Кришна. Кришна, любящий друг. Ваша душа, ваше подсознание вам дает подарок любящего подруга и любящего друга. И также вы сами. Самые лучшие друзья это в первую очередь. Так, смотримся. А вот. Пропустила. Опахала. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, получилось. Итак. Опахала. Нерешительность, недоверие. Возможно, вы не доверяете своей душе. Либо же своим лучшим друзьям. Вам главное ⁇ поверить в себя. Научиться доверять себе. Научиться с душой и с пониманием относиться к самим к себе и также к своим друзьям. И по поводу друзей. Доверяйте, но проверяйте. На все процентов полагаться никогда не надо на своих друзей. На кого вы можете полагаться на все процентов это только на себя, на самих себя. Вы должны это понимать и так делать. Так, тут солнышко. Вот солнышко. Солнце. Солнце. Хорошее настроение, подъем жизненных сил. У вас будет хорошее настроение, когда вы начнете с душой относиться к самим себе, к окружающему миру. У вас будет хорошее настроение. Душа всегда желает вам только добра. Когда вы относитесь с душой с теплотой, с пониманием, вы чувствуете, какие хорошие вы можете испытывать эмоции. Ваша душа это и есть ваша любовь, ваше сердце. Так, вроде вот солнышко и больше, тут я не вижу совпадение не увидел. Давайте еще раз. Вот так. Четвертый ряд. Совпадений я здесь больше не вижу. О, хорошо видно. Четвертый ряд. Так, вот третий-четвертый ряд. Если, совпад... ну вот кроме как солнышка я больше совпадений не вижу. Давайте итог подведем. Сколько советов было? Так, раз. Два, три, четыре, четыре, пять, пять. Пять советов. Да, пять советов. Пять советов от вашего подсознания, от вашей души, от вашего сердца. Обязательно относитесь к ценим себе с душой. С пониманием. Цените себя, оберегайте себя. Защищайте себя, любите себя. Обязательно поблагодарите себя. Абсолютно за все, за что вы захотите. За то, что вы... Свой организм можно поблагодарить в первую очередь, то что ваш организм ходит, двигается, что у вас руки двигаются ноги, за свой ум, то, что вы можете думать, соображать, понимать, говорить. Вообще, за самих себя поблагодарите себя в первую очередь. Когда вы будете благодарны самим себе, вы сможете поблагодарить абсолютно все, что вас вокруг окружает. И также нашу планету Земля, своих родителей, свою семью. Вы сможете всех поблагодарить. Самое главное научиться сначала благодарить себя, научиться любить свое сердце, относиться к своей душе хорошо с душой. И также вы сможете с душой относиться и к другим людям. Всем пока.